Так, друг, это для тебя водное. Пока я не перестану, в б... не пройду Бэтмен, Архом, либо Сити, либо Асалом, у меня эта же аватарка с Бэтменом, с Брюсом Уэйном, останется на моем канале. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю, ну вот, ну аватарку я сменил, но пока Бэтмена не пройду, короче. Угу. Ладно, давайте ребят, пока всем.